сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт Сын ошибок трудных и гений парадоксов друг и тут еще вот в конце и случай Бог изобретатель. Во-первых, одна из проблем, которая была у нас, это вот сертификация. Многие не верили, что можно сертифицировать, да и сейчас не верят. Могу показать сертификат опыт эти проблемы проблема на самом деле не проблема но они очень важны и нужны и нужны потому что на них можно опереться чтобы подняться идти дальше и без этого мы бы не смогли достичь того что достигли двигаться дальше Просто нужно каждому из нас, из вас, планы написать, чтобы следовать их, им, а потом все вместе эти планы реализовать С наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья, любви и проблем конструктивных, нормальных, хороших проблем пищевых. Вот у нас не затос. Спасибо. Он доказал, что мы можем работать как команда. И чем больше мы будем это осознавать, тем дружнее мы станем, тем больше мы будем доверять друг другу. Это очень важно. Когда мы собираемся все вместе, каждый к себе дает посыл, туда, во что он верит. И этот посыл помогает нам всем идти вперед. Я думаю, что наше движение уже никто не сможет остановить. Я хочу просто поздравить всех с Новым Годом. Этот год будет намного лучше, чем предыдущий. Спасибо большое.